Мы уже рассказывали, что из-за заморозки проекта до старообразной «Нивы-3» «АвтоВАЗ» вынужден продлить жизнь классической «Ниве» до 2030 года. Легендарному внедорожнику предстоят несколько этапов улучшений. Ответственным разработчиком назначено подразделение «Лада Спорт», которое разрабатывает внедорожник под названием «Нива Спорт».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 Под новый двигатель изменят поперечину передней подвески и усилят элементы трансмиссии. Конструктивно шарниры, редукторы и прочие останутся прежними, но смогут выдерживать больший крутящий момент.